Друзья, и начинаем снова проходить метро Экзодус. Продолжим. Вагон бандитов пришлось отбивать, зато теперь на Авроре станет попросторней. Но сначала нужно его туда отогнать. Да, остановились мы. все поедем на поезде, там, к себе, походу. Прежде чем доедем, все обыщем, посмотрим. Локация большая, нужно найти, патроны нужны, все надо. Так что будем искать. Поехали. Так, тут мы убили бандитов, поехали дальше. Сколько этих тут, Артём, видим тебя. Молодцом. Давай сразу ко мне. Караван торговцев прибыл. Еду, еду. Ждите. Да, да. А я в вас сразу увидел потенциал. Еще на Дядя был, Артем, А вы мишку моего найдете? О, хороша. Сразу видно, холили или лели. Не то, что старушку мою. Интересно. Сегодня Артем, сегодня поднимись в рубку, дело есть. Спасибо вам огромное, Артем. У меня просто слов нет. Здорово, Артем.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 Удачи, Артем. Пока. Ну здорово, Рейнджер. Чего-то я из-за тебя распереживался. Эх, старею, видать. Ну вот. Все переживали. Так-так. Тут чувство. совсем извилась, пока тебя не было. Артем, смотри, я для Тихаря улучшения приготовил. Так что можешь его установить для испытания. Верстак к твоим услугам. Ну это-то лучше все равно. Так, тут что у нас? О! Да и шлем, вообще отлично. Так, патроны нужны. Патронцы. Так. все вроде так пойдет больше же ничего отлично погнали ну что брат готов к последнему рывку удачи и еще раз спасибо тебе Хотя какие сейчас прямые, недоразумение одно. Так, посмотрим, да. куда нам надо-то. Так, так, так, так туда. человек, крест, если на mm. такой блохе катается? Ты. ну ладно, что. Надо туда еще на вопрос съездить. Мы сначала на вопросик сходим, а потом... А еще Мишка Ладно, посмотрим сейчас. Артема, наши в порт длинные дороги пошли. опять их я же их убивал вроде ну давай опять убьем хотя они не, не буду наверно Ничего нету. И как мне добраться туда? Где лодка? Чего не хочет? А где мне взять эту лодку долбанную? I don't know. Я был... Сюда-сюда буду бегать. Лодка, бежим, бежим. Поехали. Как всегда, нападет кто-нибудь. Надо на берег, наверное, сойти ещё поискать что-нибудь. Где ты? Так, не вон туда нам, да? Ага. <свист> <свист> <свист> ну, погнали. Кто там, кто там, как там... Пропажа ты моя. Ух, я переволновалась, пока да, ты в этом терминале возился. Ермак говорил, ты вагон пригнал. Какой же ты у меня молодец. Заболталась я. Соскучилась, имею право. Ладно, идем. Кашель, чертов. Надышалась, похоже, в том подвале. Ситуация такая. Охрана оказалась больше, чем мы ожидали. Риск велик, но крест говорит, что на таких караванах всем заправляет хозяин капитан. Если получится взять его по-тихому, остальные сдадутся без боя. Понятно, если он им прикажет. Охранный человек 15. Четверо утра по на баржу, по краям пирса часовые. Сэм будет на правом фланге. Сэм, прием. Я на месте. Князь слева от ангара. Прием. Князь на месте, готов снять часового. Идиот на дальнем кране. Я готов. Хорошо, вижу всех на персе. Крест разведал подвал. Их тут думаешь его, ковыряются, чего-то ремонтируют. В общем, самое лучшее место, если втихаря идти. Артем, в общем, мы готовы. В церкви все получилось тихо. Постарайся, чтобы и здесь прошло так же. Да чего возиться уложить их всех и дело в шляпе прекратить базар артем командир ему решать эти люди нам зла не делали ну что самое время начинать попробуй пробраться на буксир а мы прикроем всем напоминаю после захвата буксира мы с сэмом и идиотом возвращаемся на аврору артем и князь с крестом идут на буксире к мосту удачи нам всем ну, давай глянем. Так, мне надо туда, да? Угу. Пойдем. Да вот. отличное место для часового подобрали. Ну, если часовых сколько угодно... А что там в Астрахане вообще? Ну что, рынок один, сам город Табор, а причалы уцелели. Ну и как, река очистилась маленько, торговая артель собралась. Я тоже там начинал, причалы дезактивировал. А чего там-то? Ну а где? Все, город большой был. Место для рынка лучше... Будем действовать технично. Забрали да, а, а, а? Ну так. и быстро. Нет, живой, попал. Да, да, так понятно. понятно. Ну, Ладно, ну, пойду, пойду я. Сделай, чтобы отсюда поскорее. Толку стоять тут. И смотри, я на борт плыть можно. Жруг тебя, отомщу. Сюда. мне не Силы тут. Понятно, что по мне стреляли. Тоже не Кто-нибудь Что? В этот раз до самого нижнего пойдем? Нет, километров за 20 поворачиваем. Ну и Ты про что ли? Ну а про кого? Эти доблестные защитники, мать их за ногу. В прошлый раз там всю руку изрешетили. Главное, пока разгружались, все нормально было. А как платить, так мы сразу восточными варварами стали. Вот свобочь. Ну так вот. Так что теперь они там хоть цинк за кило хлеба пусть дают, я скорее в боку пойду, чем туда. Между грузами есть узкие доходы. Ну, -то Давай через говорят. них. Там черт его знает, что творится. Никто не был. Врут, кто во что гораздо. Но с нижним все ясно. Я вон на шкуре своей убедился. Видел, Ширау? Вот так. Мне все тут трёпом своим. А? Только клёпком Ладно. Иди. Ненормально. Я же ничего нет. Ну, не очень мне и надо было. Бэля, опасно. Он ушел, давай дальше. Ну как, долго нам еще тут ласты парить? Так, Михалыч вариант. Только генератор глохнет на поста. Потому что надо было в тот раз новые свечи брать. Они а это барахло. Сэкономили, бля. Экономисты. Да ладно тебе, барахло! Вон сколько протянули. Тем более за новый отмет еще два рожка сверху заведит. И вообще, что ты волну гонишь? Спешишь куда? Стремно тут. Зверюга это в реке. В жизни такой Подумаешь, это к Чебоксарам не ходил. А чего там в Чебоксарах? А того. Там такая дрянь баржу потопила. Да ну, брехня. Это ты Серому расскажи, как увидишь. Они с корешами ту зверюгу поймать Ого, Да вообще как... О, ковка тут охранять. Как, как? Как он звер? К тросу кошку. На кошку собаку жареную. Конец на кнех. Ну и сели ждать. Ну и че? Ну и клюнула Как девчонка? Вырвало, и может кусок заодно. Они сразу на дно сели. Вот это было! Да ну тебя! Надо сходить посмотреть что. О а дальше? Ну чё, погребли на берег. Пока доплыли двоих корешей серого тварь слопала. Паснил хлоп и нету. Только круги на воде. Брикнязы! А серый что думаешь, чего селый? Сел? Ему такое? ж сороковник всего. Вот только просто... Ах, хрена бы А ты спроси, а он, он расскажет, расскажет. Как мы... А вот так. Чемодан... Это что за день? Да. Ладно, пойду я. И я. Хм, никого нет. Но лучше, чем если бы гад какой-то. Да и мне про чего -то. Не убивайте, не убивайте, я могу заплатить! Или товар! Товар, товар возьмите! Спокойно, свои! Барахло нас не интересует, а вот буксир другое дело! Займы! Если будете паиньками, сможете забрать его у моста. Все понятно! Да-да, конечно! Прикажите всем сдаться, и никто из каравана не пострадает! Быстро! Эй, Эй что кто живой живой там! там? Слушай мою команду, команду. Оружие, оружие сложить и сопротивление и не, не оказывать! Вот и молодца! Приятно иметь дело с умным человеком! Вали! Фу. Отлично сработал, Артём! Артём, наши все в порядке! Ты молодчина! Ну и чё? Делать-то, а, поехали, походу. Погнали. Ну шо, ребята, готовимся к открытию. Если кто что забыл, то уж забыл. Времени терять нельзя. Ребята, удачи! Ни пуха, ни пера. Артм, смотри там. Да, удачи нам пригодится. Ну, как говорится, 7 футов подкинем. Пройдем все четырех камыша по На мост лучше с утра пораньше заявиться. Туман гуще всего. И они все послезаутренней сонной будут. Поехали, поехали. Куда едем-то? Вот так вот. Артём, князь, мы того того приближаемся. Вот там, видишь, на верхотуре самый костёр. Там кабина управления была. А теперь молельня. Поближе к воду, понимаешь? Ну и вам, значит, туда. А я пока охране зубы заболтаю. А Принято, товарищ полковник. Работаем. Как вор! Не веришь ведь, как отец Филантий говорил? Кто явился? Слуги сатаны! Ты как на... За утренней не был. Не был. Допрыгаешься. пошлет Святой Отец демонов искоренять. Но раны... Да вы же расскажите, что было? Ладно уж. Я еретик прямо на проповедь на всю Силантию явился. Наши по лодкам и туда! А спасать? А там всех почти положил. Кто сдался, только тех не тронул. Ну и вообще безоруженно кто там был, не тронул. Не все человеческое растерял, значит, хоть и редик. Свою сбежала, говорят. Уверен, кого ее видели? Думаешь, что подот они? Так кто это? Я чё так? Семен ты вернулся? Ты чего обалден Они же с Кириллом всех демонов извести побились. Такие не возвращаются. Ты кого хочешь? Их там мех, если перехватили? Маги, где же? такое Придумывают лишь бы к демонам не идти Нет, брат, не сдрей Филон Как вернулся в храме, скандал устроил, но своего добился Теперь вместо Семёна за еретика молиться будем, понял? Ох ты, за еретика? Хотя дело богу. А что? Перекрестился, порох поцеловал и обратно ушел. К демонам, понял? А хорошо, да. где? И... Действуем скрытно. А я ведь на меня тогда сразу про то я где даже ее. тебя. Глаза молодые, если увидишь, сразу кричи, понял? Это кто там? Что это? Это еще что за тип? Тревога! Снимай! Убийца! Блин, да как так-то? Не заметил его. Ладно, еще раз сейчас попробую. Артем, я почти на месте. Где ты там потерялся? Пику-пику. И разверзли с небеса, и пал на землю грешную из тракет. Ведь стала земля веклом, и в степень моря, и люди все обратились я, и только обитель нас уцелела, и послушно шли приют, верные Господу, и с силой Господь, и промежних избрал Старцева, и мир Силансий. И рёк ему, по те поры буду с вами, и буду беречь вас. Пока верность не храните! Пока технику бесовскую отвергаете! Ага! А вот а, прочего, отвергаете летит дьяволову? Ток электрический проклятый подарок лукавого глупца! Чтобы те о себе разомнили, будто стали превыслить господа и не могуществами его обмеряем! Истинно! Ибо в токе электрическом и соблазне сатаны, и я с его! Ибо лишь только тот, кто принес ток, и атом, и машины всякие! Пройдет сам в свободе, из того, кто тебя не заморал, пропустит бедные чердоги Господа, Царь рыба. рыба! И не уморимся, приплыть, что войной нам пожаловали!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 да не исполни и тело неверных и душу! Ибо можно порох смыть, а электричество метит шельму Полетит в руку, да? а улыбнись, кражи, не виноват! Добрались, значит, нередико не погоди! Катерина увели за меня отобрались. Ух ты, шустрый, Артем. Слушай, мы здесь просто проездом. Понял? Если наши практики они стрелять не будут, мы старались вас не обижать, кстати. А Катерина сама спросила забрать ее с дочкой. Ну что, все понятно? Чего непонятно? понять-то? Сначала головорезов местных и а теперь и за нас взялись. Стариков и детей тоже убивать будете? Или уже в домах крови напились? Уезжайте с глаз долой. Пусть Бог вас за грехи карает, а мне надлежит паству мою беречь. Ну вот и молодец. Братья, внимание! Огонь не открывать! Слышите? За стрельбу прокляну! Все, что мог. Вы, главное, не стреляйте, а машинисту скажите, чтобы не гнал, мост еле дышит. И останавливаться нельзя, мост рухнет. Вам придется Аррора, Давай, Мы с местными. Нас пропустят, если не стрелять А, останавливаться не Прием. Артем! Плохо мы сработали, а, тем Красавчики. Ну, вот так вот. Ну, чё, интересно, надеюсь, было. Итак. Волга осталась позади. Перед нами бескрайние просторы России. В последний момент мостовики, похоже, поверили, что мы не демоны и пропустили нас с миром. А она была права. Мы вторглись в их мир, и не нам его разрушать каким бы глупым он ни казался электричество грех а чем это хуже вранья о том что весь мир мертв и идти некуда а ведь с этой удобной ложью согласилось все метро в Ямонтау мы по крайней мере узнаем была ли это ложь во благо ведь обещанных оккупантов мы пока не встретили Артём... Артём... Просыпайся. Проснулся уже? Артём, тебя полковник в рубку зовет. А я побежал. Вставай, пора. Всем спасибо за просмотр. Если будете смотреть, следующая серия выйдет очень скоро. Ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока!